Короче, пришли мы к одному моему другу, а он инвалид. Я долго дай, не смотрю, не смотрю. Ребят, я обожаю своего кота, просто посмотрите на то, что он сделал. О, мя мячик! Ебать! Пидорасы вообще, охуели, камеру спиздили, гандоны. Добрый день. Мы идем, короче, бить вот этому типу татуфу. Уже третий раз, блядь, он пытается пойти и набить ее. Первый раз не вышло, второй раз не вышло, зато сейчас... Мы уже идем втроем вот с этой вот кисломиной. О, мя мячик! Тиба! Охуительно! Я мячик нашел! А? Он плюшевый, да? Охуительно! Наш... Да не надо там же лужа! Там лужа! Короче, мячик я пнул Пожар. идеально в лужу. Мы сначала Пожар. идем, короче, забрать кое кухня для Димаша, потому что он тоже недавно набил эту ровку, его накосячили, же шлюху вообще хулил. да? он за тобой выехал. Короче, ребят, смотрите, какую тетрадь я нашел, какую женой нашел Дима. Сама суть в том, что если его открыть, он за пуст. Трой, ты просто посмотри, он же пустой. Ребят, я обожаю своего кота. Просто посмотрите на то, что он сделал. Он чуть не убил бедную птичку. Это же, это синичка, если я не ошибаюсь. Офигеть. Вот она еще жива. Что с ней делать? Вот чем мне с ней делать? Куда я Я не знаю, она не мажет Может, он ей что-то там повредил, но она еще жива. Блин, вот что мне с ней делать? Чем мне с тобой делать? Капец. Витя живут в общем да он и живут на свете этом <связывается> да антошка все короче набили эту дух и мы уходим отсюда покажи. вот топ топ топ топ и ровка синяя он хотя бы синяя Вам охуительно? Пару слов. Можно я тебя по камере с ноги пиздать? А э, не надо. Я это предчувствовал, я ж на несколько. Влюбленная парочка смотрит на звезды, которых нет. А. Ну я это. А, блядь. Сука, заебала меня пиздить. Пизда. Сука. Съебываем нахуй их. Короче, все, мы съебываем хуям от них. Заебали. Пошли. Сейчас 27 сентября у нас идет снег и блять я потерял мысль поэтому yeah. да бисдили давай давай давай давай давай Сука, давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай Пидорасы вообще, охуели. Камеру спиздили, гандоны. Вот он гандон. Пацаны, вы умеете делать птеродактиле? И что было? Это птеродактиль. Это бабушка какая-то чихнула. Нет, смотри. В общем, ребят, решил я посреди ночи заревнуть в холодильник, посмотреть, что там есть похавать. Заглянул, значит, посмотрел кто есть в той ящике. И знаете, ребят, что у меня, думаю, оказалось? Думаю, ни за что не угадать. Вот это. Это, мать его, огурец с мою руку. Причем почти всю руку. Охренеть. Охренеть. Да, это, чертов огурец, огурец. Он может... 30. Я вот тут думаю, что это точно огурец, а не что-то другое. <клес> Бля. <Блин>. Я <клес> огурец сломал. Так, ладно. Тихо. Тихо. Закончишь обратно. Вы ничего не видели. Ну что, ты готов? Я уже не готов. Так, серьезно? Че? Вообще не больно. Блин, я ожидал другую реакцию, ну ладно. Как бы так, да, неприятно, но можно да, нормально. Короче, ребят, а, кстати, сейчас проехали менты, они нет, посмотрели нет, на них, нет, как на долбоебов, и проехали нет, мимо. Вон нет, они нет, едут, вон там едет машина, нет, короче, нет, это нет, менты. Не посмотрели, дальше поехали. Не, ну а че, они следят, вдруг вы там нахуй, не знаю, там расчлененка, мы с ними Да, да, да Вот именно Еще сейчас бабушка прошла, думала, что они собачки Иди нахуй Да, собачки? Тяф-тяф Мне кажется, менты вообще не знаю, что подумали Трупы Не, не, знаешь, они сначала реально, прикинь, подумали, что трупы валяются, да А потом, конечно, смотрят, они шевелятся и мимо приезжают На, романтика Да, короче Пришли мы к одному моему другу, а он инвалид. Сука. Я понимаю, сложно жить в такой жизни, да? Очень. Ой, Ой еще кучу купил. Есть. Это типа магазин топ-шмота. А ему все дозволено. I am the one the way don't need a gun to get respect the street under the sun the the sun will pop the to feed himself and family by any means your тогда. Делать ничего. Я вообще с одной из ты упал, отвечаю. Упал. Короче, спустя минут 10-15, наверное, они только решили встать, и то встал только Дима. А вторая до сих пор лежит. Нахуя? Ай, блядь, а еще. Давайте, это... <coughs> а, добро пожаловать в мире животных. No, Хлин ржет! А, не, это знаешь, еще сделать 3 микс из ее смеха и так типа, как Бэтмен. Да-да-да. Мы проникли их в их Дай, Она меня отпиздит. Да давай уже! Давай руку. Мне страшно. Поднимайся, давай. А да мне палец, вот! Да отстань, блядь! Сука! Я же говорю, блядь, она мощная, сука, зверь! Она прям танк нахуй! Какой-то. Че антошка? Как ощущения? В самом Зависимое чё. Знаете, ребят, что этот пидор сделал? <свят> он выложил, блядь, меня авито. <свят> <свят> <свят> он меня, сука, продать решил. Тварь, гандон и йогурт. Иди сюда вот, покажи, блядь. Фидиш, блядь просто охуеваю. Понимаете, да? Вот он просто, блядь, меня продать решил. Друг называется. Я же друг, поэтому. Я бы прыгнул бы не брал. Бидеры. Бакс. Что такое? Это снег. Снег? Да ладно. Я тебе отвечаю. Охуительно, снег. Я, снег дома не видел. Все, да. Ну сколько мы его не видели? Вы год не видели снег? Ну какой? <связано> Пол, полгода. <связано> ладно. <связано> <связано> С апреля? Когда был апрель? В апреле. Кажется, ты гений. Лучшего ответа я еще не слышал. У тебя IQ случайно не 160. Ты талантище. Ебись, наебнись. Наебнись. Заебись. Заебись. Заебись. Заебись. Нихуя. На ебнис, на ебнис, на ебнис. <свес> Нихуя. Я не уверен что это очень безопасно <свес> <свес> Ай бля, я что убьюся? Что ты делаешь? <свес> Где моя шапка? Дурак. Почему гребешь играть? <свес> Нет. Короче, ребят, что? Забился? Набил. Ну, вышли только На, твори дело. Ага, на. Димасик, Дима, это да я, заебались там сидеть и ждать все, его. блять. Почти три часа надо да. просить. Почти три, сука, ёбаных часа вот там просить. Короче, я сейчас обмазал лицо снегом. Блять! Сука! Я долго так бежать не смогу Сука Блять Уй, бать, я знал, что это было лишним, но я должен был это сделать Месяц все равно не заставит себя ждать долго